Всем привет! Это Ольга Гусева. Александр Беглов очень любит общаться с жителями Петербурга, внезапно съезжая с установленного пути. И, конечно, отвечать на их вопросы. Но только в том случае, если вопросы раздали люди из его собственной администрации, и он заранее знает на них ответы. Об этом подробно писал телеграм-канал «Ротонда», когда перед приездом в Колпина местным жителям и журналистам раздали методички, в которых были записаны тезисы и вопросы к Беглову. Поэтому, когда мы случайно узнали о встрече с жителями Фрузинского района, которая так тщательно скрывалась, мы решили не оставаться в стороне и тоже задать свои вопросы, которые волнуют десятки тысяч работников бюджетной сферы. Давайте разберем его ответы вместе с вами. Я задала вопрос о зарплатах бюджетников. А, Санкт-Петербург вошел в список регионов, которые не выполнили майские указы президента Владимира Владимира Путина. Как уже сказала девушка, зарплата составляет среднее по данному результату 60 225 Рублей. Те же э, врачи, учителя, научные сотрудники, социальные сотрудники недополучают, научные не до получают 20 тысяч рублей по данным Росстата, а на деле на самом деле существенно ниже врачи 17 тысяч рублей. А, скажите, пожалуйста, готовы ли вы понести публичную политическую персональную ответственность, о котором в случае выполнения майских указов говорил Владимир Владимирович Путин? И как мы будем в Санкт-Петербурге решать проблемы? Спасибо. То, что касается майских указов, майские указы являются законом для любого губернатора, и он обязан их выполнять по этому поводу. И мы их обязательно будем выполнять, как бы трудно, тяжело было. Вот когда я в октябре только пришел, один из первых вопросов, ну, чтобы вы понимали, октябрь месяц, уже бюджет город сформирован что это бюджетовый, он должен быть совсем не согласован, с комиссиями, с, конецами, с А мне оставалось где-то недели, да, там, чтобы сделать какие-то поправки. Я не могу полностью изменить бюджет, потому что мы тогда его не принимаем, а бюджет должен принимать в определенные сроки. И удается сделать только какие-то поправки, какие-то маски в него, внести изменения, соответственно. Еще это непростой, сложный вопрос. Вот когда я начал разбираться с бюджетом, я просто не хочу, не хочу похвалить, а просто хочу сказать, что мне просто не просто такое умное, а просто мне, наверное, повезло с работы, я был, вы знаете, полупредом в Центральном округе, там было 18 субъектов Российской Федерации, да, а потом Север запад меня перевели, там 11 субъектов Федерации. И, конечно, если ты полупред и не знаешь бюджеты региона, тогда тебе сложно говорить с губернаторами, но это хорошая очень практика. Ты видишь и плюсы, и минусы вот такого большого количества регионов. Ты видишь, где лучше, где хуже, где ошибки, где не ошибки. Это чисто практика. Конечно, я хорошо знаю бюджет, хорошо разбираюсь в нем. Александр Дмитриевич, знаете, из ваших 11 субъектов, которые к 2018 году должны были выполнить показатели майских указов, выполнили ноль а в 2019 году – лишь два, и то благодаря махинациям Росстата. Так что давайте вы не будете обманывать нас всех. И мы э, нашли возможность заложить эти средства в поправку, ну, часть, в большей части, в 2019 году. Но, кроме всего прочего, там не оказалось, мы же бюджет принимаем на три года, в плане, 2019, да, 2020 2021 и вот э, вы, наверное, знаете, вы, может быть, не знаете, но э, у нас была принята э, социально-экономическая программа развития города до 2035 года. Э, это закон санкт каждый как развиваться. Простите, но, как правильно сказал Максим Резник, вы не подходите Петербургу. Просто потому что, уважаемый Александр Дмитриевич, я не поддерживаю вашу кандидатуру на пост губернатора и считаю, что вы не подходите нашему городу. Именно об этом я хотел бы сегодня говорить. И, следовательно, при вас Петербург развиваться точно не будет. При вас нас всех ждет только стабильность и деградация. Можно говорить сколько угодно, халва, слаще в Как же хорошо, что Александр Дмитриевич перенимает лучшие методы нашего президента. В следующий раз ждем анекдоты. Нужно, да, чтобы были финансовые потоки, магистрали финансовые. Если ты не, не, не прокладываешь финансовые магистрали, то у тебя ничего не получится. Финансовые магистрали уже проложил ваш предшественник. А вы на закрытой вечеринке Петербургского экономического форума, видимо, такие магистрали проложить собираетесь. В общем, жду, Александр Дмитриевич, результата. А в чем еще заключается? Можно привлекать деньги, не только инвесторов, нужно привлекать деньги и федерального центра. Это очень важно. Потому что если ты не участвуешь в госпрограммах, а это, как правило, софинансируешь, что госпрограмма-то? Транспорт, здравоохранение, там многое другое. Это когда федеральный центр все финансирует. Там разные сунсирования. 20 регионов, 80 федеральных центров, 60%, регион, 40%, федеральных центров. Основные у нас 18 программ. Вы знаете, 18 направлений национальных поедет для 200. Уважаемый временный губернатор, мы вас не спрашивали о том на что, сколько и как вы потратите средства. Вопрос был очень простой. Выполнит ли Петербург майкельские указы? И если нет, то готовы ли вы нести персональную, публичную, политическую ответственность? Будем выполнять. У нас показатели на этот год. Ну, я вам приведу несколько таких примеров, когда мы перевыполнили, взяли на себя обязательства, перевыполнили некоторые показатели. У нас есть Допустим, о детской смертности, мы идем к Сейчас не буду говорить о многих других вещах преждевременно, но по многим показателям, то, что касается и страны что касается продолжительности жизни, то, что касается обеспечения жильем, я имею в виду тех показателей, которых есть, их а есть, в которых мы отстали. это Просто, поэтому это да, что такое э, на, национальный проект? Это все очень важно, но мы не спрашивали вас о национальных проектах. Вопрос был о судьбе и заработной плате практически 100 тысяч работников бюджетной сферы, которые поверили вам и Путину. Например, библиотекари, которых централизованно привели на встречу с вами и посадили в первый ряд, очень волнуют их зарплату в 20 тысяч рублей в месяц. 17 500 получает ведущий библиотекарь в библиотеке Российской Академии наук в Санкт-Петербурге. Финансовые магистрали и национальные проекты – это все красивые слова но когда вы подбираете какой бы из костюмов одеть работники культуры вынуждены выживать на нищенскую заработную плату спасибо что все-таки коротко но ответили на мой вопрос Прошлый срок Яндельч говорил о национальном проекте, возможно, баллон. То знаете, самопроект сделали. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то выполнен, кто-то не выполнен. Хорошо, конечно, что вы проводите встречи и обсуждаете значимость разных проектов. Измеряете, кто больше сделал, кто меньше. Улучшение качества жизни людей – это не абстрактные величины, это нормальная заработная плата и уважение к их труду. Что может дать учитель, который во время урока думает о том, чем завтра кормить своего ребенка? Вы сами неоднократно говорили, что заработная плата петербуржцев должна достигнуть 100 тысяч рублей, и это правильно. И именно люди, которые воспитывают, учат и лечат наших детей достойной такой зарплаты. Первый квартал этого года уже прошел, и значит, что совсем скоро Росстат опубликует данные по зарплате работников бюджетных организаций. Но мы уже сейчас точно знаем, что никакие указы не выполнены. Александр Дмитриевич, мы все запомнили и записали, и обязательно зададим этот вопрос еще раз, и не перестанем его задавать, пока заработные платы бюджетников не будут соответствовать показателям майских указов. Я очень хочу, чтобы каждый человек получал достойную заработную плату. Вижу, что исполняющий обязанности губернатора всецело «за». Я призываю вас перестать бояться маленьких местных начальников. Я предлагаю каждому человеку, который работает в бюджетной сфере, прямо сейчас зайти на сайт unionnavalny.com и проверить свою заработную плату на соответствие майским указам президента. Если ваша зарплата окажется меньше, мы подготовим вам жалобу на имя в Рио губернатора. Мы будем бороться за каждого. Подписывайтесь на наш канал. Вместе мы победим!